Код да Винчи. Краткое содержание романа. Расследование убийства работника Лувра раскрывает множество тайн, связанных с Марией Магдалиной. В Лувре поздно вечером происходит убийство куратора Жака Саньера, тело которого обезображено странными знаками. Полиция считает, что убитый так сам себя исполосовал. Его убийца, Сайлес, звонит никоему учителю и докладывает, что четверо человек, сообщивших ему перед смертью одну и ту же информацию, убраны. Некое братство создало краеугольный камень, на котором знаками зашифровано, где хранится секрет этого братства. Все четверо убитых показали, что карта находится в парижской церкви Сен-Сюльпис. Учитель требует срочно достать эту карту. Полиция обращается за помощью к профессору религиозной символики Гарвардского университета Роберту Лэнгдону. Никогда ранее не знавший Лэнгдона, Саньер назначил приехавшему накануне в Париж профессору встречу. Из Нью-Йорка в Рим вылетает епископ Оренгороса, отец-председатель братства, опус Деи. С недавних пор за братством наблюдает специальная группа, так как некоторые его члены были замечены в неблаговидных поступках, но братство находится под эгидой Ватикана. Недавно на некоторых членов братства были совершены нападения. Оренгороса получает известие, что Сайлес нашел краеугольный камень. Лэнгдона привозят в Лувр на место преступления. По мнению полиции, Саньер находился у себя в кабинете, когда на него напали. Он выбежал в галерею и включил сигнализацию, сорвав со стены картину. Вход в галерею перекрыла опустившаяся решетка, и убийца выстрелил в куратора через нее. Саньер прополз довольно большое расстояние и умер. Полиция обнаружила его обнаженным, лежащим на спине с раскинутыми руками и ногами. В центре живота была нарисована пятиконечная звезда «Пентакль». В темноте, рядом с трупом были видны пурпурные буквы и цифры. Убийца бесследно исчез. Сестра церкви Сен-Сюльпис Сандрин встречает прибывшего в Париж представителя опуса Деи. Пытаясь расшифровать написанное, Лэнгдон приходит к выводу, что Саньер своей позой скопировал знаменитую картину Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». Ведущий расследование капитан Безу Фаш передает снимки со знаками в отдел криптографии, и на место преступления прибывает криптограф Софи Неви из судебной полиции. Она сообщает Лэнгдону, что он в опасности. Оренгороса встречается с Солёсом, которому он когда-то спас жизнь, и с учителем. Софи сообщает Фашу, что набор цифр – это последовательность Фибоначчи. Улучшив момент, она встречается наедине с Лэнгдоном и говорит ему, что он первый подозреваемый в убийстве. Поэтому в карман ему подложили специальный маячок слежения Помимо тайных знаков, написанных возле тела, была надпись, которую фашстер, Саньер просил найти Лэнгдона Надпись предназначалась не для полиции, а для нее, так как она внучка Саньера София осталась сиротой в 4 года Ее родители, бабушка и младший брат погибли в автомобильной катастрофе, и девочку вырастил дед Десять лет назад, вернувшись домой без предупреждения, она застала деда в обществе странных людей, поклоняющихся какому-то предмету и совершающих странные обряды. Софи порвала с ним отношения. С тех пор они не виделись, хотя дед просил ее о встрече. С помощью Софи Лэнгдону удается сбежать из Лувра. Внимательно перечитав запись, Лэнгдон приходит к выводу, что это анаграмма слов, Леонардо да Винчи Мона Лиза, а последовательность Фибоначчи – это шифр. Софи остается одна в Лувре. Она хочет найти «Мону Лизу» и узнать, что за таинственное послание ей оставил дед. Сайлес приходит в церковь Сен-Сюльпис. Он просит сестру Сандрин оставить его одного, чтоб помолиться. Спрятавшись, сестра Сандрин наблюдает за ним. Софи приходит на место преступления. Лэнгдон не убегает, а возвращается к ней. Подумав, он приходит к выводу, что в надписи возле покойного был зашифрован символ тайного общества, который Софи когда-то видела у деда. Осмотрев стекло на картине «Мона Лиза», они видят надпись «Кровью», один из фундаментальных принципов братства. Софи осматривает другую картину Леонардо да Винчи «Мадонна в гроте». Там она находит необычной формы ключ, который она когда-то в детстве видела у деда, и который должен открыть шкатулку с множеством секретов. На ключе они видят адрес. Лэнгдона арестовывает агент службы безопасности Лувра, но Софи спасает его. Сайлес, думая, что он в церкви один, достает из тайника Библию, чтобы выяснить, где находится краеугольный камень. Сестра Сандрин звонит связным членам братства и выясняет, что они все убиты. Софи и Лэнгдон сбегают от полиции. Лэнгдон рассказывает о братстве, Сиона, печатью которого помечен ключ. Тамплиеры передали братству привезенные из Иерусалима в Европу важные секретные документы, в которых речь идет о чаше Грааля. Ничего не найдя, Сайлес убивает сестру Сандрин. Оренгороса получает от Ватикана крупную сумму. По указанному на ключе адресу находится швейцарский банк. Софи с Лэнгдоном находят сейф, но не знают номера счета. Президент отделения банка Андре знает, что их подозревают в убийстве, их снимки уже распространены Интерполом. Софи рассказывает ему, что случилось. Полиция, следовавшая за ними, прибывает в банк. Берни согласен помочь скрыться, ему не нужны проблемы на территории банка, а Саньер был его другом. Лэнгдон вспоминает надпись возле тела покойного, это номер счета. В сейфе оказывается шкатулка с символом приората Сиона на крышке. Взяв шкатулку с собой, Берни вывозит беглецов из банка незамеченными. Сайлес кается учителю, что не выполнил задание, но тот его успокаивает, он знает, кому Саньер передал информацию. Внутри шкатулки оказывается криптекас, цилиндр с дисками. Криптекас изобрел Леонардо да Винчи, но Саньер любил вырезать такие штуки из дерева. Поразмыслив и узнав от Софии об обряде, который она видела в детстве, Лэнгдон приходит к выводу, что Саньер был одним из высших членов общества, которым доверена тайна, и в криптоксе указано, где находится чаша Грааля. Должно быть еще три человека посвященных в тайну, видимо Саньер чувствовал какую-то опасность, если хотел доверить тайну внучке и ему. Услышав по радио, что София и Лэнгдона обвиняют в убийстве еще трех человек, Берни требует, чтобы они отдали то, что Саньер доверил ему охранять. София и Лэнгдон сбегают, бросив Берни одного в лесу. Лэнгдон догадывается, что в братство проник предатель. Он решает обратиться к выдающемуся ученому Лью Тибингу, который занимается изучением чаши Грааля. Тибинг заинтересуется Критпексом и не выдаст их полиции. Выслушав Софи с Лэнгдоном, Тибинг показывает им картину Леонардо да Винчи тайная вечеря. У каждого из 13 участников вечери есть своя чаша, но Библия и другие легенды считают, что чаша грааля появилась именно здесь. Тибинг считает, что чаша грааля не предмет, а человек, причем женщина, так как символ женского начала сосуд. Эта женщина изображена на картине, и она Мария Магдалина. Согласно различным документам и древним свиткам Мертвого моря, между Иисусом и Марией Магдалиной были романтические отношения, они были супругами. Кровь в чаше Грааля – это ребенок Иисуса, которого носила в себе Мария Магдалина. Церковь скрывала этот факт и объявила Марию Магдалину блудницей, что не соответствовало действительности. Чтобы спасти ребенка, Мария бежала во Францию и родила там девочку Сару. Документы о жизни Иисуса, Марии и Сары были спрятаны и найдены тамплиерами. Поиск чаши Грааля – это поиск могилы Марии и Магдалины. Род Иисуса развивался, соединился с родом французских королей и основали Париж. Слуга Тибинга Реми сообщает хозяину, что Лэнгдона и Софи разыскивает полиция. Чтоб Тибинг не сдал их властям, Лэнгдон показывает ему Криптекас. Это видит прокравшийся под его окно Сайлес. Тем временем к дому Тибинга подъезжает полиция. Поразмыслив, Тибинг, Софи и Лэнгдон приходят к выводу, что Саньер передал тайну братства Софи, так как остальные знавшие ее убиты. Убийца должен быть подослан церковью. Тибинг изучает криптекас, а Лэнгдон в другой комнате рассматривает шкатулку. В ней он находит кусок дерева с надписью на неизвестном ему языке, но тут Сайлес ударяет его по затылку. Угрожая Софии Тибингом пистолетом, Сайлес требует отдать ему Криптекас. Тибинг выбивает у него пистолет. В дом Тибинга врывается полиция, но Тибинг, Реми, София и Лэндокас, взяв Сайлеса, успевают сбежать. Лэнгдону непонятно, как Сайлес мог их найти. Тибинг предлагает улететь всем в Англию на своем самолете. Поразмыслив над Криптексом, беглецы решают, что нужно найти могилу тамплиеров, а зашифрованное слово «София». В Криптексе лежит еще один Криптекас вместе с запиской, в которой сообщается, что нужно найти в Лондоне могилу рыцаря, похороненного папой, и взять там шар. Услышав новости, Оренгороса понимает, во что он втянул Салеса, и решает лететь в Лондон. Обманув английскую полицию, Тибинг вместе с Лэнгдоном, Софи, Реми и солесом едут к могиле рыцаря в церковь, где похоронены тамплиеры. Пока Тибинг с Софией и Лэнгдоном находятся в церкви, Реми, который работает на учителя и рассчитывает получить крупную сумму, освобождает Сайлеса. Сайлеса врывается с пистолетом в церковь, требуя отдать ему краеугольный камень. Лэнгдон угрожает разбить криптекос. Тогда Реми представляет пистолет к виску Тибинга, и Лэнгдон отдает криптекос. Реми уводит Тибинга и отпускает Софию с Лэнгдоном. В доме Тибинга полиция делает обыск. Выясняется, что его слуга Рэми был когда-то замешан в мелких кражах. Также полиция обнаруживает систему прослушивания людей. Софи сообщает в полицию о похищении Тибинга. С ней разговаривает из Франции капитан Фаш. Он извиняется за обвинение и хочет встретиться с беглецами. Сайлесу звонит учитель и просит, что Проми привез ему камень в резиденцию «Опуса Деи. В исследовательском центре Королевской библиотеки Софи с Лэнгдоном встречают библиотекаря Памелу Гитям. Оставив Рами со связанным Тибингом в машине, Сайлес приходит в резиденцию. К машине приходит учитель, которого никто ранее не видел. Он убивает Рами, забрав Критпекас. Памела изучает документы и приходит к выводу, что рыцарь – это Исаак Ньютон, великий мастер приората Сиона, который был проклят церковью. Похоронен Ньютон в Вестминстерском аббатстве философом Александром Попом, чье имя и слово «папа» пишутся одинаково. В резиденции «Опус Дэй» Солеса арестовывают. Во время задержания он оказывает сопротивление и случайно ранит епископа Арангароса. На могилу Ньютона приходят Софи и Лэнгдон, переживающие за Тибинга. Их видит спрятавшийся учитель. Софи и Лэнгдон видят надпись на надгробии, в которой сообщается, где находится Тибинг. В указанном месте они находят целищегося в них из пистолета Тибинга. Это и есть учитель, который организовал убийство Саньера, семьи Софи и других людей, чтоб никто не узнал тайну Грааля. Тибинг инсценировал разговор с Реми и Сайлесом, обманув их. Теперь он хочет завладеть тайной Криптекса. Сайлес тащит раненого епископа, чтоб ему оказали помощь. Несколько месяцев назад Орингаросу предложили, чтоб «Опус Деи вышел из-под опеки Ватикана. Когда епископ отказался, ему позвонил некто учитель и предложил оказать содействие в поиске священной реликвии. Епископ сожалеет, что приказал Сайлесу слушаться учителя. Пытаясь перехитрить друг друга, Тибинг и Лэнгдон разгадывают, что означает шар на могиле «яблоко». Но тут полиция арестовывает Тибинга. Сайлес умирает от полученного ранения. Лэнгдон и Софи приезжают в Шотландию, в церковь, на которую указывает последняя запись в криптексе. Там они встречают женщину, у которой точно такая же шкатулка. Женщина оказывается бабушкой Софи, которая много лет живет под другим именем. С бабушкой живет младший брат Софи. Бабушка и брат не поехали тогда в машине и после случившегося вынуждены были скрываться. Софи приобрела семью, а Лэнгдон должен уехать. Они договариваются встретиться вскоре во Флоренции.